Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня для зрителей своего канала хочу пояснить две вещи обсуждения насчет которых я часто вижу там и у себя в чате и в остальных чатах первое это по поводу пампа призм ну во первых не только Призм, а в принципе любой криптовалюты и вот эти вот новости что у нас турки там забегают 300 тысяч аудитория что сегодня я сделал репост у себя на канале можете перейти на телеграм-канал ссылка будет находиться в описании и там посмотреть что появился какой-то меценат в криптовалюте призм и он готов людям которые Которые на данный момент будут выкупать криптовалюту призм Давать сверху какие-то бонусы там И 3% к общему объему купленных монет И если вы еще там у себя на счету будете держать эти монеты на кошельке без транзакций В течение 10 дней То вам еще сверху там бонус какой-то от него полагается И тут мне люди начали писать Да, это что непонятно Только хомяков побрить хотят и всякое такое Ну, во-первых, я просто сделал репост этой новости, чтобы вы знали, были в курсе, что происходит вообще в сообществе. А во-вторых, я посчитал, что эта информация будет полезна тем людям, кто как раз таки хотел подзакупить криптовалюту призм. Я сейчас не говорю о тех людях, которых в криптосообществе называют хомяками. А, да, действительно, есть такие люди, которые вот а, на положительных новостях пытаются заскочить в этот паровоз и как-то думают, вот я сейчас прикуплю, там а, и турки заходят, и тут человек вот людям дает бонусы, и Мошкин уже расписал план, как будет подниматься криптовалюта призм, и сейчас я на этом неплохо заработаю. А, хочу сказать свое мнение по этому поводу, да, я действительно считаю, что а это большая часть вбросов, что турков, не знаю, будут турки, не будут, но ну как-то странно вообще проводить такой флешмоб, все эти положительные новости делаются только для одного. На мой взгляд, они делаются только для одного, чтобы на крупные держатели криптовалюты Призм на этих новостях, как раз-таки, когда пойдет закуп монет большой, когда цена вырастет там в сотни, в тысячи раз, чтобы они свои монеты слили. Потом корректировка курса, рынок пришел в штиль в обычное свое положение, и эти люди потом бы смогли перезакупиться и опять себе нарастить объем монет, или больше, или еще и денег заработать хорошее количество вот как раз-таки на таких операциях. Если бы обычный держатель криптовалюты ПрИЗМ проинвестировали ее как альтернативе банкам, государственным деньгам, то вы, если вы не игрок, то вы просто не обращайте на эти новости внимания. Вы инвестор, долгосрочный инвестор. И на вот эти игры вам, еще раз повторяю, не стоит обращать внимание. Если вы игрок, то вы, конечно, можете построиться под эти пампы. Ну, в общем, кому я все это объясняю? Вы сами уже для себя определяете. Можете конкретно по Ютубу изучить торговлю на криптовалютных биржах и отталкиваться уже от моментов, которые вы там найдете. Но еще раз повторюсь, я уверен, что вот эти новости транслируются теми людьми, кто хочет действительно пропампить монету, чтобы дорого ее слить. Это есть, конечно, в криптовалюте призм, в сообществе люди, которые действительно хотят, чтобы курс рос, рос, это был не какой-то памп, да, искусственный, а чтобы криптовалюта призм действительно стала ценной. и я этого хочу, да вообще, ну, очень много людей этого хотят, но есть люди, которые понимают, что в текущий момент им нужно заработать, и поэтому они ведут такую игру. Поэтому, если вы не игрок, то не надо, не надо этого всего делать, не надо на это никак реагировать, просто живите своей жизнью. Вторая очень часто обсуждаемая тема, и она, мне кажется, вечная, это как раз-таки о диверсификаторах. Это уже стало каким-то именем нарисательным, и теперь, если ты э, посмел там доллары у себя хранить или другую криптовалюту, то ты сразу диверсификатор. И это э, негативное негативное словечко в сообществе призм и почему-то пытаются этому слову придать вот такое вот плохое значение. Бывает, что и меня так называют, но к этим людям у меня вообще нет никакой обиды. Они мне наоборот еще раз напоминают. Правила, от которых не стоит отступать. А если эти люди, назвав меня диверсификатором, смеются надо мной, то я понимаю, что они а, еще не совсем созрели для тех игр, в которых они участвуют. Давайте даже возьмем на примере проекта MMM-PRISM и возьмем людей, которые сейчас говорят, да вот у меня все монеты, которые были там, находятся, теперь мне что, надо еще закупать, брать монеты где-то? Первое правило ⁇ не инвестировать все свои деньги. Вот монеты, деньги. Все не инвестировать. Для таких проектов, как МММ, вообще надо брать несколько процентов. Ну, 10 процентов вы взяли от общего капитала монет призм и закинули в МММ. Потом, как раз таки, когда случаются такие, как на примере этой ситуации, форс-мажоры, у вас есть общая кубышка, где вы на свое усмотрение можете взять еще там чуть-чуть монет и закинуть их обратно в проект, чтобы продолжать дальше принимать в нем участие. Потому что в этой жизни бывает всякое и надеяться на какую-то одну инвестицию, ну, это не совсем разумное решение. Ну, естественно, из этого вытекает, что деньги надо инвестировать в несколько проектов, в несколько источников дохода, потому что вы, например, проинвестировали в один проект, остальная денежная масса у вас осталась, но когда она будет лежать дома под подушкой, никакой прибыли она вам приносить не будет, инфляция только будет все съедать. Поэтому деньги надо закинуть в работу, но не в один проект, их надо разделить, ну, там, хотя бы на 10 частей и проинвестировать в разные направления. Ну, это, это есть такие правила. А тут даже мне в чате недавно приводили в пример Уоррена Баффета, то, что вот он там что-то про диверсификаторов сказал. А, Как-то в негативном ключе тоже. Но я зашел в интернет, посмотрел, чем занимается компания Уоррена Баффета. И компания Уоррена Баффета, она инвестирует, инвестирует в другие проекты. И у них, представьте себе, не один проект, они на постоянке закупают, вкладываются в различные компании. Это еще раз доказывает, что это правильный метод работы. И грамотные инвесторы так поступают. А теперь обращаюсь к призмачам, которые как-то негативно относятся к людям, которые решили не складывать все яйца в одну корзину. Да когда человек заходит в призм чаты и начинает там спамить другими проектами но до чего это уже дошло дошло до того что человек у себя на youtube канале рассказал о криптовалюте призм а до этого он рассказывал о других проектах тоже но в какой-то момент наткнулся на криптовалюту призм и как только он после роликов о призм начинает записывать видеоролики о других проектах на него сразу налетают хейтеры вот есть отдельные личности и говорят, ты что делаешь, диверсификатор ты сраный, ах ты раскольник, ну ты плохой человек. То есть у меня такое чувство, что есть невгласное правило. Если ты один раз упомянул где-то призм в положительном ключе, инвестировал в него, рассказал об этом людям, все, все твои ресурсы, они должны переименоваться и сразу стать посвящены криптовалюте призм. Нет, это неправильно, и шлите нахер таких людей. Я еще вспоминаю методы продвижения криптовалюты призм, которые два года назад активно использовались сообществом, когда они залетали в различные чаты и начинали просто спамить о криптовалюте призм. И это тоже было некрасиво, и я а, не то чтобы критиковал, я в этом особо не участвовал, со стороны может быть интересно это было смотреть, но не всегда, потому что в общей массе это получается как налет ботов, кремля ботов, фабрика троллей, и я в этом участие принимать точно не намерен. И есть еще один момент, господа призмачи, которые также негативно относятся к людям, которые инвестируют не только в криптовалюту призм. Смотрите, какая сейчас создалась ситуация. Например, я человек, который все свои деньги проинвестировал в криптовалюту призм. Ну, был у меня миллион рублей, я его проинвестировал в криптовалюту призм. Курс упал, а доход мне получать в принципе не с чего. Ну, конечно, я могу парамайнинг с криптовалюты Призм продавать, но я понимаю, что этих денег мне недостаточно. Потому что, ну, цена упала, парамайнинг за счет Паратакса тоже снизился, и я сижу и думаю, что делать. А сверху мне еще люди говорят, вот, не диверсифицируй ничего, если у тебя появятся деньги, то неси их в криптовалюту Призм. И получается какая-то антиутопичная ситуация, да? Вроде все чудо-монете какой-то крутой классный рассказывают, а сидишь в дырявых носках и думаешь, что поесть завтра. А если был бы миллион рублей, и допустим разбить его даже на три части, и вложить в призм, еще куда-нибудь, и добиться того, чтобы все твои деньги, разбитые по нескольким проектам, приносили тебе прибыль. И представьте вот такой участник, чтобы он мог сделать в текущий момент, если он ценит действительно криптовалюту призм? Он до этого купил призм, он вложил часть своих денег, он воспользовался правилом инвестора, не все деньги вбухал в этот проект. Оставшиеся деньги, которые у него есть, по правилам, он не будет вкладывать больше в криптовалюту призм. Потому что правила такие у человека. Вот у меня есть такие правила, и я в криптовалюте призм держу определенный процент. Не будет такого, что я завтра все продам и пойду куплю криптовалюту призм. Потому что я для себя решил, что я так поступать не буду. Но когда с других проектов я получаю какой-либо доход, и, например, я вижу, вот, например, я точно вижу в криптовалюте призм потенциал, я на перспективу верю в эту монету, я думаю, что сейчас просто не очень хорошие времена, такое действительно бывает, их надо пережить, и как раз-таки в такие тяжелые времена надо усиливаться. И вот часть прибыли из других проектов, мне там надо на покушать еще, там на развлечения какие-то отложить, еще куда-то заполнить деньги. Но часть прибыли я могу как раз таки инвестировать еще в криптовалюту призм. Потому что у меня есть другие альтернативные источники дохода. То есть я не как человек, который всю свою котлету вбухал в криптовалюту призм и теперь сидит, и вытягивает потихоньку, продает монеты, даже по такому курсу, опускает, может, даже иногда курс, потому что ему нужны деньги, у него нет альтернативных источников дохода. А вот я, плохой диверсификатор, по вашему мнению, я, наоборот, подпитываю криптовалюту призм за счет тех источников дохода, которые я создал в альтернативу криптовалюте призм. И теперь просто обмозгуйте всю эту ситуацию и подумайте, а кто на самом деле... Зло для криптовалюты Призм. грамотный инвестор, который а, осознает, как инвестировать и умеет правильно распоряжаться своими финансами. Или безграмотный человек, который завтра может пойти продать квартиру, запульнуть все в криптовалюту Призм, а потом сидеть а, со своим огромным количеством монет. И давить курс еще ниже, потому что шоковать на корку есть привык, а курс упал. Ну ничего, просто теперь буду продавать больше монет я же их напроманил уже, и плевать мне на все сообщество. Вот мне просто повезло, я в удачное время это все сделал, и другим буду уходить советовать, продавать свои квартиры, машины, микроволновки несите в ломбард, или что-то Мошкин говорит. В общем, такой получился видеоролик, еще раз напомню, что вот эти пампы, которые там планируются, происходят, которые будут в будущем искусственные, они созданы для одного, чтобы на пике продать, скинуть свои монеты. Вот те люди, которые их устраивают, эти флешмобы, мы о них, может быть, даже не узнаем. Они будут а, под какими-то неизвестными телеграм-аккаунтами сидеть или прикрываться турками. Просто знайте, что это делается с одной целью. И вы можете пристроиться к ним, а, поняв суть игры, смысл игры, что надо будет скинуть в один момент свои монеты и потом перезакупиться. Но еще раз напоминаю, что это лотерея, а в лотерее есть как выигравшие, так и проигравшие. Тем более, если у вас мало опыта в этих делах, то лучше не суваться, просто наблюдать. Посмотрите, как это все работает. Намотайте себе на усы, а в дальнейшем, возможно, уже и попробуйте. Ну и второе. Диверсифицироваться. Это классно, это здорово. А в инвестициях без этого никуда. Я привел уже до этого пример. Может быть, не сильно красочно. Если будет очень много вопросов, то я постараюсь, запишу видео видеоролик с примерами, упомянем этого самого Баффета, и мы посмотрим, а что же действительно лучше в инвестициях. Мы же с вами инвесторы, в криптовалюту мы инвестируем свои деньги для сбережения, для чего не важно. Посмотрим, что лучше вкладывать в один проект все деньги или в несколько. И тут не надо подмену понятий, что Цой, у меня нет никаких претензий, очень классно все делает, развивает криптовалюту призм, в частности, призм про стабилити. Ничего говорить не буду, не знаю. С меценатом мне очень хочется общаться с Фантомасом. Но у него очень часто встречается такая риторика, что те, кто инвестирует в пул и еще куда-то, это инвесторы. А те, кто держит монеты на личном кошельке, это собственники, собственники бизнеса. На мой взгляд, это не так, тут идет подмена понятий, и эту тему мне хотелось бы, чтобы Влад как раз-таки на своем стриме, он ее больше раскрыл. Потому что я считаю личное, когда я собственник своего бизнеса, только от меня зависит, ну, в большей части от меня зависит, успех или не успех этого бизнеса то есть я могу им в полной мере управлять понятное дело что есть какие-то законы еще что-то какие-то обстоятельства но в большей части в большей мере все зависит от меня если мы берем криптовалюту призм то мы инвестируем в технологию призм это компания все монеты, которые будут выпущены, это акции. И покупая некое количество призм, мы покупаем, собственно, определенное количество акций. И от того уже, как в целом себя будет вести компания, мы будем наблюдать рост или падение наших активов. Но мы не собственники бизнеса. Собственник – это разработчик этой криптовалюты, тот человек, который своими действиями может кардинально что-то поменять. Мы просто большое сообщество инвесторов, и да, мы как инвесторы можем управлять этим бизнесом, можем какие-то решения принимать, какие-то действия делать, которые будут влиять а в какой-то мере в целом на криптовалюту призм, но мы не собственники, мы собственники своих монет, но это не наш бизнес, мы проинвестировали, и мы, вот это то же самое, что я пойду куплю бумажные облигации, а я сделал инвестицию, облигации это инвестиция, и я собственник своих облигаций, мне их дадут на руки, они у меня будут дома лежать, это то же самое, так что Давайте без подмены понятий, потому что мне иногда тоже некоторые ребята пишут, говорят, ты придурок какой-то, кто тебя смотрит? Мы собственники, они мне говорят, а ты там, говоришь, инвесторы, У тебя ж личный кошелек, какой ты инвестор, ты собственник. Так что такой вот ролик, пишите свое мнение в комментариях по теме видеоролика. Будем, если что, дальше обсуждать эту тему, я не против. Ведь как поет один певец-современник, Истина, как плесень, зарождается в спорах. И надеюсь, что нам удастся зародить не плесень, а ту самую истину. До скорых встреч!